Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из вас видели это видео, где я рассказываю о том, что возле Туркова у меня есть участки, которые в принципе можно приобрести, но за тот период времени, который они у меня есть, борщевик очень сильно разросся и заполонил с собой здесь огромное большое количество земли возле участков и практически уже начал заходить туда в лес. И вот сейчас я решил... Это зачистить от территории, провести обработку от борщевика. И вдоль участков планируется сделать дорогу подъезд к участкам, чтобы можно было приезжать в любое время года и здесь заниматься строительством, либо обработкой земли. И сейчас мы к этому приступим. Я хочу вас обратить внимание, показать, как это выглядит сейчас и как это будет выглядеть после того, как мы эту территорию зачистим и сделаем дорогу. Вот в этом месте, вот здесь вот растут сейчас деревья, вот я показываю да, рукой вот здесь. Вот. вот этот ряд, все это мы зачистим, все, все деревья берем. Здесь предполагается дорога вдоль участка. Вот та, та часть дороги, которую здесь мы наблюдаем, это наказанная дорога. Она уже часто в данный момент находится на участке. За несколько лет она вот сместилась в сторону участка от стороны леса. И уже здесь вот успели вырасти достаточно серьезные деревья. Но на самом деле дорога границы участка проходит как раз вот здесь. И дорога предполагается вот на этом месте, где выросли деревья. Я думаю, что мы когда начнем срезать лес, мы увидим эти колеи прошлых лет. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем ко второму этапу. Вторым этапом это уже непосредственно кошение борщевика трактором. Напомню, на первом этапе мы убрали мешающие деревья, мелкие кустарники, которые затрудняли продвижение кошения трактора. Сейчас мы начнем непосредственно кошение. И вот на заднем фоне... И вот передо мной сейчас камера покажет количество борщевика, которое надо строить, здесь Ну вот вы видели, да, вот этот объем. И это только одна часть, это сторона, одна сторона вдоль участков. Также мы будем косить еще проход между участками в лесу и с другой стороны участка. То есть практически по периметру всех участков мы произведем кошение борщевика. Но как это будет происходить, мы сейчас с вами вместе увидим. Вот такая сейчас ситуация. Мы наблюдаем большое количество борщевика, как с правой стороны, так и с левой стороны. Здесь вот планируется дорога, с левой стороны от меня начинаются участки. Вот эта сейчас территорию одну сторону. Участков будем косить. Потом перейдем к следующей стороне участков. Мы наблюдаем большое количество борщевика. Вот он здесь вот уже перемещается в лес по правой стороне много прошлогодних мы видим засохших зонтиков вот эта вся часть будет сейчас скошена ну, как многие уже знают про растение борщевика если не знаете он вырастает достаточно большим высотой 3-4 метра зонтичная культура вот здесь мы можем наблюдать уже на некоторых кустах начинают уже появляться зонтики с семенами и сейчас как раз самое время скосить вот борщевик мы сейчас видим что она идет начинается формирование вот здесь в этом бутоне зонтика вот такой зонтик будет вот он, с прошлого года примерно я точно не знаю но около 8000 семян вот такой один один куст дает Рассеивает здесь. Вы представляете, какое количество сразу за раз? Живет он два года всего, но тем не менее за счет семян он распространяется очень быстро и захватывает территорию. вот так вот косим сейчас увидим какая-то будет работа проделана большая и огромная вот такой остается остаток запах стоит конечно вообще срезанный борщевик у него такой специфический э, кислотный такой запах он прям в воздухе витает прям ну и срежете, там небольшое количество можете ощутить этот. Его ни с чем не перепутаешь. Некоторые думают, там борщевик это не борщевик. По запаху очень сильно отличить можно. Прям вообще. Вот сейчас происходит кошение борщевика борщевика кто знает такая культура которая очень долго сохраняется схожие семена в почве пять лет и более я точный показатель не скажу например на около пяти лет и при возникновении благоприятных условий допустим открытой местности где-то в теньке они могут лежать долго и не всходить, а как только появляется благоприятные условия семена начинают сходить и он начинает опять расти активно ну, вот здесь в данном случае мы Сейчас зачистим территорию от такого большого борщевика, срежем. Не допустим появление нового, скажем так, заражения в виде посева семян в этом году. После этого, через примерно неделю, когда он начнет сходить, произойдет обработка гербицидами, чтобы остановить рост и развитие. А в следующем году будет повторная процедура, еще раз проведена, потому что те семена, которые сейчас находятся в земле, они начнут сходить, соответственно, потребуется еще одна обработка да, вот этого территории. И я думаю, что в течение двух-трех лет территория будет освобождена в данном случае, вот, в данном месте, где, где смогу достать, скажем так, <laughs> рядышком. Как многие уже знают, у меня возле деревни Туркова находится несколько участков, а так, точнее, 6. И вот много лет они у меня находятся в собственности, заросли борщевиком. И в этом году, в 2021, я решил, почему бы их не привести в порядок, да, и уже начать на этих участках какую-то деятельность. Потому что лес достаточно уже большой. В одном из видео, которое я снимал, по-моему, три или четыре года назад, я рассказывал про него, что вот готовый лесные участки это и пиво и материал для строительства вырубай как бы все площадку под строительство у тебя уже готовые деревья не надо ждать пока они вырастут формируй планируй участок как тебе требуется и вот в этом году я решил зачистить территорию обработки борщевика и один из участков так как сюда грунтовка к участкам только дорога точнее к участкам только грунтовка Здесь примерно 500 метров, да, да чтобы доехать. И я решил один из участков продать и на эти средства сделать дорогу подъезд к участкам. Поэтому человек, который ищет землю, человек, который хочет как бы приобрести, и ему интересно участки с лесом, потому что я знаю, многие ищут как раз участки именно с лесом, потому что они знают преимущества и возможности таких участков. И если есть желающий, есть такой человек, который сейчас находится в поиске земли, я могу предложить один из участков, и вместе будем э, эту территорию развивать. Первым этапом это будет инфраструктура в виде дороги, чтобы был подъезд. И человек, который приобретет участок, мог спокойно уже там, ближайшую осенью уже начать строительство э, и облагоустройство своего участка. Поэтому вот, приглашаю к сотрудничеству. Участки здесь еще есть. Пока на данном этапе, на первом этапе планируется продажа только одного участка, причем стоимость будет самая выгодная на этом этапе, потому что пока ничего нету. И тот человек, который купит, он как бы это как инвестиция будет. Но стоимость дальше участков увеличится. В данном случае участки находятся в категории ведения садоводства, переведены уже. Это позволяет на этих участках строиться, возводить жилой дом получать регистрацию, то есть все это как бы уже в плане юридического зем... земля в плане юридического вопроса уже подготовлена к этому процессу. Приглашаю все вопросы по контактам под видео. Такая вот тростику слушанная трактора остается в Борщевике. Масса, зеленая масса, такое количество. Просто обалденно. Гигантская трава. Или маленький кустарник. Получается, что То что-то прям какое-то прям выведенное разит ничего не сформировался. Mm -hmm. Ну туда мы потом поедем. И вот это, это сейчас нас Здесь надо будет подчикать вручную лопатой. Ну что ж, дорогие друзья, давайте вместе с вами посмотрим ситуацию после кошения. К сожалению, у нас попадались пеньки и в итоге косу просто сломала, оторвало. Сейчас трактор поехал отвозить, приваривать ее. Сейчас вот, вот смотрите, частичная обработка от борщика, как это выглядит. По сравнению с тем, что было. Прошло две недели после того, как мы скосили борщевик. Вот на заднем фоне видно его. Он уже начал сходить. И появляться начали цветы. То есть биологическая цикл продолжается. Даже если его скосили, в любом случае он продолжит формировать семена. И вот сейчас, в данный момент, я сделал такое приспособление. Это вот ножик крученной изолентой в палке. И сейчас вот мы вдвоем идем и срезаем эти цветения. И после этого уже по листу необходимо производить обработку гербицидами, чтобы остановить развитие его, чтобы он уже больше не давал в этом году семян, соответственно, остановился в росте. Давайте покажу, как это делается. Вот один из маленьких представителей, который не скошенный, это самый маленький, там еще и больше. Вот ножик берем, соцветение как можно ближе к формированию розетки срезаем, чтобы из семян потом не дозревали они. Вот таким образом. Вот такие вот розетки с семенами, они практически сформировались Если их оставить, то есть вероятность того, что семена созреют и прорастут в следующем году Поэтому такие мы убираем в пакеты, завязываем, они там перегнивают И биологическая активность семян погибает, короче, они Приступаем к следующему этапу по обработке борщевика Это будем обрабатывать гербицидами в данный момент мы приехали на участок, и можно вот посмотреть, камера сейчас покажет. Мы обрабатывали его уже, обрезали зонтики два раза, и вот видно, что зонтики опять пошли, повылезали. Да? То есть он постоянно пытается отдать семена в этом году. И вот сейчас такое состояние. Он, конечно, сильно подрос, чуть больше гербицидов потребуется, но тем не менее, вот это уже проще и легче обрабатывать. Что потребуется нам для обработки? В данном случае здесь, в Турково, нету воды в доступе, в таком количестве, которое потребовалось. Я приобрел кубовую емкость, налил туда 400 литров воды, чтобы не сильно тяжело было ехать. Этого объема хватит и ополоснуться после обработки, и непосредственно на обработку. Чтобы было легко и комфортно наливать оттуда воду, я приобрел 12-вольтовый насос, он находится сейчас внутри. И Подключил к аккумулятору. И сейчас вот у нас здесь я включу. У нас есть такой вот небольшой душ, который позволит нам и ополоснуться после обработки, и налить необходимое количество гербицидов воды для того, чтобы разбавить, вот в По поводу.. По поводу бака и как я здесь все организовал, я думаю, я сниму отдельное видео, расскажу и покажу, кому будет интересно. Но сейчас давайте приступим непосредственно к подготовке гербицида к обработке. Приступим к подготовке маточного раствора гербицида. Я подготовил уже необходимое количество гербицида. Здесь вот 6 грамм, 6,66 грамм. Вот это такое вот. гранулы я добавляю. готовим маточный раствор, то есть здесь сейчас разбавляем в литре воды перемешиваем вот это чтобы, Здорово, чтобы на тебя не попало. равномерно распределилось средство вот оно такое молокообразного цвета молоко Супшенечки еще такое вот это вот нужно добавить к этому объему еще 9 литров и получится вообще 10 литров 10 литров это по расходу препарата на 3 сотки. Вот так оставим. Ну а сейчас давайте с вами поговорим про гербицид, который я использовал для обработки борщевика. Этот гербицид называется Анкор-85. Вот здесь вот баночка. Вставлю в картинку поближе, чтобы посмотреть. Это вот, форма выпуска вот в такой баночке, 120 грамм здесь, в этой баночке. Соответственно, норма расхода, я скачал инструкцию с сайта производителя, и там, соответственно, норма расхода есть. У меня получилось примерно на участок 30 на 30 метров, это 6,66 грамма. Видео вы видели, я использовал вот такие вот пластиковые контейнеры с крышкой. Сюда отмерял, насыпал необходимое количество. Но у меня просто под рукой ничего не было. Более того, что, как можно было отмерить такое количество. Для того, чтобы сразу там на месте не мерить, а брать, высыпать и заливать. Но потом я нашел в продаже вот такие вот соусники, они называются, знаю, да? правильно. Для соуса баночки вот такие вот. Они уже идут вот с крышкой и небольшого размера. Вот сюда вот отмерять. Крышечки закрывать. Они, во-первых, занимают меньше места. Количество необходимое здесь помещается. И вот в таком виде они находятся. То есть баночку открыл. Открыл. Высыпал в емкость. Размешал. Сделал маточный раствор. И все. Очень удобно. Вот такой. Вот это то, о чем я хотел сказать. Про сам гербицид рассказывать не буду. В принципе, в интернете можете набрать и прочитать про него более подробно. Важный этап – это защита органов дыхания и тела от гербицида. Для этого я использую комбинезон и маску для защиты органов дыхания. Сейчас я оденусь и вам покажу. Тут это, конечно, все очень интересно, но тем не менее без этого никак. В таких случаях. Ну, с учетом того, что все пережили 2020 год, ты нормально смотришься. Да, это, этим уже внешним видом никого не удивишь. Я думаю, что кабаны, лоси и лоси тоже не удивятся. Вот так это выглядит, Здесь сейчас я закрою. Так. Я уже почти оделся, сейчас мы наливаем две трети емкости, заполняем водой. Есть специальные сетки, чтобы мусор здесь не попадало. Выглядит все очень серьезно. Как это началось? И вот наш разбавленный, перемешанный хорошо тщательно раствор я добавляю в опрыскиватель. И добавляю сюда оставшиеся, сколько здесь получается, 5 литров примерно. Представь, что ты принимаешь баню. Uh -huh. <звы> Насос, конечно, лучше помощнее. Есть помощнее насосы. Стоит вам гораздо дороже, но они гораздо мощнее, побыстрее будут работать. Делаю все это впервые, поэтому как бы все на практике проверяю, что как работает. Что не работает что можно улучшить ну вот здесь у нас уже 9 литров ну, точнее 9 китайских а на самом деле 9 mm -hmm. mm -hmm. к сожалению китайцы здесь неправильно поставили метку mm -hmm. на нем mm -hmm. да это существенная такая вещь так осталось одеть маску Здесь вот он у меня, пока вот я иду, он перебол не мешается еще окончательно. В данный момент, чтобы неудобно было одеть, я взял специальную вот такую подставочку. Так подожди. Ну и защиту органов дыхания. Для защиты органов дыхания я использую маску, называется Бриз Кама. Модель 4301М. В скобках ППМ написано. В принципе, в видео на ютубе есть обзор этой маски, можете посмотреть при желании. Вот. Одевается, она плотно прилегает, все закрывает. Обзор здесь. Сейчас я очки сниму, одену. Ты хоть дышишь там? Да, я дышу и меня должно быть слышно. Да, тебя очень слышно. А капюшон? А грудь? В принципе, дышу. Сейчас останется здесь вот запаковаться. Нет, надо сначала капюшон надеть надо. Капюшон полностью закрывает мне лицо. Повязина. Здесь я делаю. Не до конца, видно. Да. Вот таким образом. Так, я одеваю специальный столик, чтобы удобно было настуна одевать. Подойти, разуть. Ну, он тяжелый очень, с жидкостью с бензином. Да, я... Вот так это выглядит. Охотники за привидениями. как ты себя чувствуешь? Прекрасный такой, устал. Какая уже ходка-то? Сколько там? Четвертая? Нет, это уже шестая, Знаешь, что на кого похож? Далеко ходить просто. Знаешь, там на кого 200 похож? 200 метров туда, на кого? Охотники за привидениями. Да, очень похож. Только в качестве привидения борщевик. Привидел, что он нам тут в таком количестве. Смотрит, говорит. И это здесь косилик. И это здесь срезали зонтики. Так, это может быть лучше. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим борщевик через три недели. Прошло ровно три недели с того момента, как я обработал его гербицидами. И сейчас я вам пройдусь и все вот эти участки покажу, как он выглядит. Ну, давайте посмотрим. Первое, на что я обратил внимание, это он остановился в росте. То есть в той фазе, в которой я его опрыскивал, вот он был так, он так и остался. То есть рост замедлился. Дальнейшего развития нет. Там, где попадало солнце, ну, где ярко освещенные участки я вижу что вот он пожелтел это видно некоторые зелененькие ну бледно-зеленые некоторые листья желтые прям видно желтые да давайте туда вглубь немножечко зайду всю территорию показывать не буду потому что он в основном везде в таком состоянии покажу вот некоторые участки да ну вот видно вот такое состояние некоторые листья вот в таком состоянии скрючились также мы видим что попала и на пропиву она тоже подверглась воздействие вот гербицида здесь вот тоже ну, он как бы остановился да вот он больше не растет некоторые листья очень сильно подверглись вот такое состояние. Вот мы наблюдаем. Ну и дальше вот такая картина. Вот те участки, которые, скажем так, не на солнце, или короткий промежуток времени на солнце находится они бледно-зеленые цветом листы. А те участки, которые на солнце, они ближе к желтому цвету. Ну, это наблюдение не только мое. Я смотрел видео авторов, которые тоже, скажем так, делали обработки от борщевика. И обратили внимание, что те участки, которые в лесу в тени борщевика, они не такие как бы, заметные. Но видно то, что борщевик остановился в росте. Это видно. То есть это уже пошел процесс, скажем так действует гербицида как вот мы видим розетки которые с семенами были они остановились уже дальше не развиваются больше здесь тоже вот они все потемнели и все больше здесь уже потому что я вижу не будет. вот тоже розетки низкие ревки Давайте перейдем, ну, вот этот вот он, видно, все в таком состоянии. Ну и с левой стороны тоже самое, та же самая картина. Также мы видим воздействие препятствия на крапиву. И вот тоже вот разница с семенами, ну и так далее. И давайте пройдем вот в лес в темное место, где я не проводил обработку, не успел, оставить сложились так, что не успел, и не зашел. Ну вот мы видим, да, здесь вот они. Здесь темновато, конечно, солнца не хватает, поэтому растет он здесь медленнее, но тем не менее он здесь вот в таком состоянии. Здесь я только мне хватило времени и сил убрать розетки с семенами, чтобы не было распространения дальнейшего Здесь мне хочется показать другой участок обработанный. Я дошел вот здесь вот только до столба и хочу показать разницу состояния внешнего вида. Вот мы видим здесь бледно-зеленые -ли... бледно листья, где-то желтые даже в большей степени, где-то уже они вот завяли, уже крошатся. И вот здесь можно посмотреть. Примерно вот до этой части отошел, где-то у меня опрыскиватель допрыснул. И дальше вот он уже здесь совершенно другой вид у него. То есть он не такой. Не такой желтый. но вот совсем по-другому выглядит. Но уже я, видимо, здесь еще дальше, даже за засохшим листьем, видимо, граница была не, не здесь, а дальше. Но тем не менее, труды прошли не зря. Видно, что розеток новых не сформировано. Те обрезки, которые были, они сыграли свою роль. Вот мы видим вот эти палки с несформировавшимися, которые розетку убирали. Ну там есть несколько розеток, но это на общем фоне вообще, скажем так, не о чем. Я думаю, что вот это уже не созреет. Я все равно сейчас вижу, конечно, уже не сформируется. Ну вот это вот, да, попытки еще есть небольшие. Это я уберу сейчас. Ну, в общем и целом, я думаю, что это удачный результат. И эту обработку еще сделать. В следующем году, ранней весной. И на этом участке можно будет сказать, что частично будет локализовано, Потому что потребуется еще, конечно. Но тем не менее, нас радует, что он уже расти не будет здесь. В таком количестве. Прошло еще три недели. Ну и примерно там может быть 2-3 дня, да? Снимал я, по 16 августа. Сегодня у нас 7 сентября. Ну что я хочу сказать? В принципе, картина э, не изменилась. Ну, в том плане, что он, конечно же, больше не растет. И вот, вот мы... на.. Посмотрите, да, эту картинку. Еще поближе я про камеру пущу, покажу. Но он более стал желтым. Э, большое количество листьев. Вообще он, они потемнели, почернели, да, вот видно. То есть вот вообще реденький стали, уменьшились. Я думаю, что это видно, да? вообще пустота так какая же картина и скажем так вот справа и слева вот если так идти вот скажем так вот это с левой стороны вот это вот правая сторона если по ходу движения смотреть вот мы видим какая ситуация сейчас ну какой-то коротенький ток хочется подвести этому уже достаточно длинному видео получается в этом году. Но это комплексное видео, которое совместило в себе все этапы работ, которые проводил я в этом году от начала до конца. Но если у вас такая ситуация, как бы как у меня, похожая, то, в принципе, следуя таким шагам, действиям, вы сможете получить тот результат, который получил я. Но это как бы еще не окончательный результат, потому что дальше, естественно, в следующем году будет повторная обработка, потому что, как я уже говорил, здесь... Достаточно большое количество семян рассеялось. Ну и плюс еще ветром может принести э, с других участков э, семена э, борщевика. Поэтому протер камеру. Чё, смотрю, вижу мутно себя чуть-чуть. Протер камеру. И сейчас я хочу зайти в лес и посмотреть тот участок, который не, не был подвержен э, обработке гербицидами но было одно окошение где-то в середине июня, да, и на этом участке я убирал просто розетки, с, формирующиеся семенами. И вот сейчас хочу вместе с вами пройти посмотреть, какое сейчас состояние этого участка, потому что ну, здесь все понятно, да? видно, да, здесь уже все, как бы он уже не растет. Здесь тоже вот с этой стороны видно вот, состояние. А давайте посмотрим тот который не обрабатывался, а просто было кошение. Я сейчас здесь вот по этой периметру как бы пройдусь и покажу вам состояние. Давайте. Вот, давайте посмотрим вместе. Вот видно, да, это просика и вот видно борщевик. Вот до этой точки я дошел, а вот дальше я не обрабатывал. Здесь обрезались только розетки с семенами, чтобы не допустить распространения семенами в этом году. Вот, мы видим, да, то есть он, ну, как бы, те листья, которые уже отжили, они посохли, в основном, в массе, он, вот он, молодой. И вот эти корни, вот видите, сколько молодого, вот эти вот корни, которые вот молодой, в следующем году, они начнут активно расти, и из них уже за счет корневой системы выстрелят вот эти вот большие, мощные, палки борщевика, которые уже начнут формировать семена. Ух ты, что такое? Какой гриб интересный? Если знаете, напишите в комментариях. Вот. И в следующем году, соответственно, потребуется, вот видите, так это не он, вот они мелкие одиночные, вот они маленькие, вот они маленькие все, повлезали. Соответственно, здесь в следующем году требуется повторная, а здесь смотрите, как грибы от что ли видимо вот вот не знаю червила не червила грибах не особо разбираюсь если какой-то гриб какой-то другой гриб какой-то другой ну вот короче грибники очень в принципе можно это сейчас я быстренько пройдусь на скорости чтобы не занимать много времени, в конце уже на выходе поговорим. Вы уже видите да красавца вот здесь вот не обрабатывалось ничего здесь он очень большой вырос прям видно прям по поездке где-то в 60-70 ну наряду с этим смотрите да копила то есть уже как бы он не так сильно забивает все как это было вокруг ну а здесь вот да ну, вот на красавчик да вылез пропустил я его одного но он уже не созреет. Я конечно же его все равно сломаю, но он уже не сможет дать семена, просто фактически ему не хватит времени. Я к сожалению с собой не взял ничего, голые руки у меня. Он и так в принципе может дозреть. Ну, Попробую сейчас чем-нибудь сломать его, просто обломить. через. Себе сильно не вытащить. Второвал. Красавчик. Вот это место, да. Здесь вот а, это от лива Даже через штаны. Ну, давайте. Ну, вот это вот я как бы сюда, к сожалению, не успел дойти. Так бы такая же картина была, как и этот участок требует особого внимания. Вот этот участок тот, который просто косился. И удалялись вот тоже здесь вот одну розетку попустил. Но он уже не даст первых, Семена уже не успеет дать в этом году. Уберу все равно. последние попытки сформировать что-то они не получится ну вот это напомню было кошение один раз и убирались розетки не вид, и здесь я убирал розетки вот видно палки черные которые <coughs> были как раз розетками семян то есть количества. все они уже ну вот здесь тоже это ни о чем они уже все ну, вот, творить это картина на ну, это вот участок который сюда ближе сейчас я дойду до того места где я обрабатывал и даже в принципе без обработки гербицидами Просто удаляя розетки семенами, он вот очень медленно растет. Но при этом вот видите, все равно. Все равно вот они. Они есть. Вот здесь семена тоже. Но они уже не вызреют. Вот. Всего как бы нет, вы не этого. Не заметишь, но вот в общем массе своей. Ну, он даже сейчас сентябрь в эту руку подождает руками там лучше не делать вверх пол сантиметра вот такая вот, вот сюда. но если здесь конечно было все обработать то даже этого бы не было розеток просто стоит то все равно пытается пытается расти из этого как бы никуда не денешься Геологическая программа выполняется. Можно видеть, да, какая площадь, такой объем. Это видно было, в принципе. В начале видео увидели, когда их трак приезжал. Туда немножко в лесу уходит. Ну, в общем, в целом считаю, что все хорошо. Да, очень много мелочи. Очень много. Но здесь очень много семян было посеяно. И этот участок, конечно, будет требовать особого внимания. О, о, о, усеяно сходами доступ к свету был открыт после кошения крупного борщевика соответственно начали сходить семена которые много лет здесь в землю сыпались и они соответственно получив возможность начали расти вот видность вот здесь он не обрабатывался а здесь вот обрабатывался Сильное видно воздействие. Там палка как-то я умудрился... Ай, пошла глади. Угу. Ну, вот так вот. Ну и в конце хочется подвести коротенький итог этому большому процессу, который длился практически в течение всего лета. Все реально, все возможно даже на таких больших участках. Не все у меня получилось охватить, ввиду того, что часть бершевика ушла в лес. Там я тоже опрыскивал, там гораздо сложнее работать, там нет возможности покосить трактором. Ну а в этом году, я считаю, результат очень хороший. Та цель, которую я себе вставил, она достигнута. Борщевик в этом году на этой территории уже семя новых никак не даст, то есть нового заражения местности уже не будет. Останется сейчас каждый год, планомерно, постепенно, возможно, даже за следующий сезон получится, справиться с теми семенами, которые сейчас еще находятся в почве. Этот процесс не быстрый, он может растянуться на несколько лет, но тем не менее, начало положено, и уже мы видим хороший результат. И еще хочется сказать пару слов отдельно по этим земельным участкам. К тем, кто ищет сейчас землю, кто думает, где и как развиваться и строиться. Есть прекрасные земельные участки, которые вот здесь вот находятся, возле которых я сейчас провожу обработку. Они достаточно большой площади, граничат рядом с деревней. Единственный недостаток у них, да, отсутствие подъезда. Но за счет того, что вот желающий, кто приобретет участок здесь... Для начала я эти средства сразу же направлю на туры. Сделать здесь дорогу. Потому что я прекрасно понимаю, что без дороги, без подъезда здесь что-либо делать очень сложно. И поэтому эти средства от участка пойдут как раз вот сделать подъезд. Шебеночное основание нормальный подъезд. Посчитаем все, сколько финансов выйдет, сделаем. И спокойно уже человек, который купит участок, у него уже будет дорога, и спокойно здесь уже можно приезжать и начать развиваться. Потому что без развития здесь как бы земля так и дальше будет зарастать, поэтому я прекрасно это понимаю. И видите, также борщи будет прилетать э, с других участков, потому что ну, здесь постоянно нужно как бы, контроль и постоянное проживание. Без этого здесь как бы ну, любая земля приходит в запустение. Поэтому если вы э, ищете землю не очень далеко от цивилизации, то если, вот, обратите внимание на эти участки. Если у вас есть какие-то вопросы, готов обсудить, пишите мне по контактам под этим видео. Обсудим, пообщаемся. Я направлен на как бы, развитие этой территории, вот этих участков, которые есть находятся. Поэтому готов к любым ну, предложениям с вашей стороны. Ну, а на этом все. Видео достаточно большое. Благодарю, что вы досмотрели до конца. Я желаю великолепного дня. Пока.